Режим, который установился в России на сегодняшний день, я бы назвала бандитским и И при таких условиях очень тяжело вырасти гражданскому обществу до нормальных размеров. Государство намеренно разрушает институты и намеренно разрушает институт НКО. Их разрушают совершенно сознательно, чтобы некому было помочь вот этим вот людям, которые начинают бороться впервые в жизни. Сегодняшний день состояние гражданского общества не такое прекрасное, но оно все равно развивается. Вы э, никак уже это не остановите, то есть нужны какие-то супермассовые репрессии, чтобы это остановить. Если э, внешний мир наконец-то откажется от покупки углеводородов, чтобы путинского режима просто не было денег, чем будет меньше денег у этой хунты на вот этот репрессивный аппарат, тем этот процесс пойдет быстрее. Россия будет свободна! После аннексии Крыма, после войны против Украины, Германия начала покупать в России в два раза больше газа, чем до этого. Естественно, у режима появляются деньги на всякие э, войны, пропаганду, аресты и другие безобразия. И э, если так будет дальше продолжаться, то нас ждет э, не очень радостная перспектива. Это будет ну, долгий довольно этап развития. И самое хорошее, что может произойти в Россией, это если внешний мир наконец-то откажется от покупки углеводородов и сделает так, чтобы путинского режима просто не было денег. То есть если откажутся, например, немцы от строительства Nord Stream 2, это Северный поток, да, трубопровод, который идет напрямую из России в Германию, если вот эти вот цены на нефть, на газ и на другие грязные источники топлива, природные ресурсы, если они упадут раньше, то у нас будут изменения какие-то, ну, я надеюсь, к лучшему, в лучшую сторону намного быстрее. Когда мы сидели в лагере защитников Химкинского леса, мы жили в лесу, прямо жили вот два года подряд, защищали лес прямо из леса. И на второй год мы попали в черные списки. Я сделала обращение по поводу того, что Путин должен уйти с своего поста премьера. И после этого неожиданно для себя я оказалась в блэк-листах везде. И про нас перестали писать. И я поняла, насколько это опасно, потому что нашим э, защитникам Химкинского леса э, ломали руки, челюсти и так далее, про это никто не писал, и мы поняли, что нас просто так убьют, закопают, и про это даже никто не узнает. В свое время, когда я начала защищать то, что мне дорого, мою малую родину, Химкинский лес, то э, я искала разных соратников которые могли бы помочь мне в моей главной цели. Друзья, вот сейчас мы находимся на месте вырубки Химкинского леса. Сейчас мы здесь стоим лагерем. Вы можете на нашем сайте www.ekmaru посмотреть схему проезда в наш лагерь. Нам очень нужна ваша помощь. Химкинский лес, он просто первый. Первый на пути уничтожения лесозащитного пояса Москвы. И нам совершенно понятно, что наши власти не остановятся до тех пор, пока они вообще не лишат нас легких. Я пробовала со всякими разными организациями э, работать, и э, в конце концов находила тех, кто лучше мне помогает, и с ними оставалась. Ну, так получалось, что это... В основном были оппозиционные силы, прогосударственные силы, они всегда обманывали, они кидали, они обещали и не делали. Гражданское общество сделало все для сохранения этого леса и для того, чтобы пойти на контакт с властью. Мы показали президенту 11 альтернативных вариантов. Был проведен опрос общественного мнения, 76% населения высказалось за защиту Химкинского леса, но власть нас игнорирует. Единственный достойный ответ граждан – встать и упереться, и защищать свою землю. Я человек совершенно не следующий была в политике там 10 лет назад. Но вот методом пропа ошибок я пришла к тому, что люди, которые занимаются оппозиционной деятельностью там много лет, они лучше обычно помогают. Человек начинает сначала преобразовывать пространство э, рядом с собой, да, а потом он уже думает в масштабах там, э, большой страны. И так, мне кажется, и формируется гражданин, и так формируется гражданское общество. Начиная с 2010 -го года, я напомню, это был год экологической катастрофы, по всему московскому региону прошли страшные пожары. Правительство лапки скрестило, сказало, что мы здесь ни при чем. И отказалась просто решать эту проблему, будем называть вещи своими именами. И тогда возникла бешеная совершенно реакция общества, появилась какое-то огромное количество волонтерских групп, которые начали сами тушить эти пожары. И вот с этого момента, я считаю, где-то с 2010 года пошел очень мощный этот процесс. У нас, собственно говоря, во времена Советского Союза вообще не было э, опыта самоорганизации всех самых активных. Их сажали, их убивали. И у нас, скорее, отрицательный опыт самоорганизации. И где-то, ну, примерно 10 лет назад постепенно начали образовываться вот такие движения, как наши в защиту Химкинского леса. И теперь этих движений становятся все больше, и дальнобойщики, и дольщики, э, движения против мусорных свалок, они поднимают голову. И самая большая проблема, что государство вместо того, чтобы помочь им, бьет их по голове изо всех сил. Режим, который установился в России на сегодняшний день, я бы назвала бандитским и мафиозным. И при таких условиях очень тяжело вырасти гражданскому обществу до нормальных размеров. У нас специфическая история. В нашей стране сто лет назад власть была захвачена террористической группой, они себя так и называли «красный террор». Методы были террористически бандитские они такие и остаются задача вот той советской власти замечательной была сделать так, чтобы человек оказался один на один с государственной машиной. Опыта объединения в какие-либо Гресс-Рус-группы у нас нет вообще. Поэтому то, что сейчас происходит в России, вы должны понимать процесс абсолютно уникальный. То, что мы вообще живы, то, что мы вообще объединяемся, то, что мы в состоянии хоть как-то объединяться. Вы понимаете, что это чудо Господне? Аллилуйя! Мы должны понимать, какой махин мы имеем э, дело, это настоящая мафия, ей больше ста лет, они сто лет назад захватили власть, они очень влиятельны и э, внутри России, и снаружи России, да, то есть мы посмотрите, что они делают, они покупают, например, того же самого Шрёдера, и э, на мой взгляд, у нас на сегодняшний день состояние гражданского общества не такое прекрасное, но оно все равно развивается, вы э, никак уже это не остановите, то есть нужны какие-то супермассовые репрессии, чтобы это остановить. В нормальном государстве, без мафии во главе государства, такие процессы, они шли бы быстрее. А когда вы пытаетесь самоорганизоваться для защиты там, своего маленького любимого сквера, а вас за это бьют и в полицию тащат, и вам срок уголовный грозит, и вообще всякие безобразия происходят, конечно, это развитие будет происходить не так быстро, как хотелось бы. И чем будет меньше денег у этой хунты на вот этот репрессивный аппарат, тем этот процесс пойдет быстрее. Очень важно еще этому процессу всячески помогать, потому что у нас на сегодняшний день государство намеренно разрушает институты, и намеренно разрушает институт НКО, то есть вот эти некоммерческие организации, которые обычно помогают вот таким вот низовым движением, инициативным группам. Их разрушают совершенно сознательно, чтобы некому было помочь вот этим вот людям, которые начинают бороться впервые в жизни. И они понимают вдруг, что куда бы они ни обратились, все работает против них. Прокуратура против них, суды против них, полиция против них, независимой прессы нет. Вот почему так важно создавать для них всевозможные ресурсы, предоставлять им помощь. Немножко порассуждать на тему гражданского протеста. В английском он называется очень красивым словом ⁇ Грас-рус ⁇ корни травы, что очень хорошо отражает суть протеста. В русском языке слова нету. Благодаря тому, что люди стали новой нефтью, власть наша жадная, она привыкла жить хорошо и прекрасно, и они сами принимают такие законы, как, например, система Платон, и будет дальнобойщиков, которые раньше были вообще-то сторонниками Путина, да, и они будут, например, таких людей, как я, начиная вырубать Химкинский лес, они будут, например, людей, которые начинают защищать свою частную собственность, борясь против и частной собственности под видом программы «Реновация». И таких историй по всей стране очень много. Власть сама создает этих активистов. И наша задача этим активистам просто помочь. Мне эффективнее организовать мою работу извне, потому что так ко мне никто не ворвется и не э, сломает мне дверь, не отнимет мои компьютеры, не устроит... Uh, у меня проверку, потому что ну, ко мне вот так пришли, у меня был инженерный бизнес, и мне его ну, просто разорили, да, и отняли у меня его, ко мне приходили домой, и я поняла, что в России мне нормально работать не дадут. Я переехала в Эстонию три года назад для того, чтобы развивать uh, наш проект поддержки uh, инициативных групп в России, поддержки вот этих ГРС РУС-движений, поддержки вот этих гражданских инициатив по всей стране. И мы это, собственно говоря, сделали, и uh, я очень довольна тем, что у нас получается, потому что, с одной стороны, мы остаемся постоянно в контексте наших новостей из России, с другой стороны, я совершенно уверена, что э, ну, там, не получу по голове да, за свою деятельность, что мне никто не мешает. Наша команда защитников Химкинского леса организовала медиапроект, он называется «Активатика», это такой Facebook для активистов. Туда очень легко зарегистрироваться, любой человек может туда э, запостить свою новость из любого региона России. И сейчас, если вы откроете эту карту, вы увидите, э, ну уже сотни точек по всей территории России. Это тот или иной вид э, социальной активности. Мы сделали медиа-ресурс активать Корк именно для того, чтобы дать голос вот этим вот новым э, активистам, которые борются за свои права, разные, социальные, экологические, социальные и так далее. Очень важна деятельность форума ⁇ Свободной России ⁇ Это как еще одна площадка, еще одно место, где можно было бы консолидировать силы э, людей с опытом которые уже там по 10, по 15, по 20 лет сопротивляются вот этому режиму, и они чем-то могут поделиться с гражданским обществом, с новыми активистами. Наверное, мы не можем, как каждого, всех и каждого защитить, но, по крайней мере, направить свои усилия в эту сторону, мне кажется, это очень благородная задача, очень правильная. Вот, собственно, почему я решила присоединиться к форуму «Свободная Россия». Люди не доверяют политикам, такая у нас история, очень часто кидали. И, собственно говоря, ничего страшного, Страшного, если они не будут политизироваться, потому что рано или поздно они все равно поймут, что им нужно идти на муниципальные выборы, становиться депутатами. И э, то, что они соблюдают свой интерес, то, что они добиваются решения своих мелких местных вопросов, это важнейшее дело. Почему? Потому что они меняют свой менталитет. Они превращаются из населения в граждан. У них появляется запрос на демократические изменения. Они начинают понимать, зачем им суд, полиция. Честные, некоррумпированные В связи с Бочком, Поскольку это мое было любимое движение Остается И наш портал очень активно его освещает Почему? Во-первых, оно всероссийское Во-вторых, они крутые Они смогли поднять Дагестан Который, извините, всегда голосовал как надо, 115% показывал, 146%. И они умудрились поднять этот э, регион целиком и полностью. Они впервые вот за 100 лет нашей истории организовали всероссийскую стачку. В случае падения режима... Э, кто будет той основой, которая не даст развалиться стране? Это будут вот эти как раз движения, потому что если ты умеешь организовать даже что-то небольшое, да, то ты потом, у тебя есть компетенции на организацию что-то действительно крупного и серьезного. Мы увидели какой-то взрывообразный рост э, э, вот этих гресс росдвижений инициативных групп, именно после падения э, цен на нефть и на газ когда у власти стало меньше денег, да, они стали себя наглее вести и тем самым возбудили большие круги населения. Но население стало активное. У людей после их активности появляется запрос на демократию. Они начинают понимать, зачем честные суды, честные выборы зачем вообще государственные институты. Прекрасная инфраструктура, всякие социальные гарантии и жизнь, как в Европе, она не просто так, она потому что работающие социальные вот эти все институты. Но мне кажется, это все быстрее будет. Когда у этой хунты не будет просто денег на существование, тогда у нас очень хороший шанс у российского гражданского общества на рост и на то, чтобы наконец-то самим управлять своим государством.